Привет, друзья! Замечательная погода, осенняя, солнечный день. А я решил заскочить в лавку удовольствий в гости к Александру. Александр Манек, кто знает, пишите, ставьте лайки. И сейчас заглянем, что там у него есть, посмотрим на новиночки. Я знаю, что у тебя монета вышла. А, да, меня в... видно, какая у тебя камера. Привет! Ну, ты, чтобы ты себя видел, смотри, какая у меня вышла. Ага, ух ты, тут вообще не похож на себя, конечно Да, это я еще когда-то черный был А, слушай, ну это дорого стоит, наверное А что, а я тебе не давал два маныка? Нет, сейчас как раз приехал обзор записать А, обзор, так ничего себе, уже 200 тысяч исполнилось э, больше месяца назад Леша приехал да. в лавку, это тот человек, который живет в Харькове Так, Люди с Лондона приехали за этой слушай, монетой давай по новой, Итак, у тебя сегодня исполнилось 200 тысяч на канале, расскажи У мне. меня сегодня, два месяца назад исполнилось 200 тысяч на канале вот тебе монета, снял бы, чтобы про нее отдельный обзор. Итак, друзья, вот смотрите, вы спрашиваете, какой он английский чекан, вот это вот не он, это не он, но очень похож. Чувствуется, ты когда держал такой чекан, я тебе специально щит сделал большой. Вот это щит, я бы сказал, да, действительно, класс. Что за металл? Золотая. Да ходу выдумывать. Медь. Медь. Медь золотая. ага, слушай, я такого не видел еще. И что тут у тебя написано? Значит, делаем краткий обзор. Написано 2021. Украина. Маленький YouTube-канал. YouTube-канал. Угу. Ну, что еще? Ну все. Чумачечий канал. Все как обычно. А, какой тираж у тебя на такого? Как обычно 100 штук. Я же сказал, не О. буду делать больше. Их не будет больше. Поэтому Ты у меня... Осталось... Будет по 100 штук. У меня осталось 6 штук. Э Люди некоторые купили даже по 10 Приятно, спасибо подписчикам Первую партию распродавал долго У тебя такая полоска Первую партию распродавал долго Вторую партию тоже еще чуть-чуть осталось Монеты один манок вообще не, уже больше нет Вот И приятно еще знаешь что, что мы же разыгрывали э, Те монеты, которые в единственном экземпляре Помнишь, я тебе говорил, да, да. что банк сделал для меня там две монеты А в этот раз вообще одну Так вот, первую монету, которая в единственном металле Купили за 600 гривен Одну угу. А следующую за 2000, представляешь Осталось вот теперь То есть... Когда я распродам все монеты два маныка, сделаем розыгрыш еще два маныка с перевертышем редким, поэтому... Скажи, пожалуйста, что у тебя по украинским монетам интересного? Вот недавно видел, у тебя было 180 градусов гривна, и это был фотошоп? А, здравствуйте! Нет, у меня все есть. Леш, я устал тебе напоминать, в этой лавке, в этой лавке, это тебе не нацбанк, здесь есть все. Понимаешь, это там ты можешь. error ошибка 404 крутится. Правильно, mm, Мишань? Да. Вот, пожалуйста, Миша даже приезжает снимать редчайшие монеты. Показать тебе перевороты? Я покажу тебе перевороты. Смотри. Вот, допустим, переворот. Володимир был Все перевороты? Нет, не все. Вот это очень редкая монета, которая называется... Э аверс, аверс, реверс, реверс Только ее надо очень быстро прокручивать <с happiness> Ее нельзя останавливаться на гурте ага. Вот вот такая монета Итак, у нас 1 первоапрельская монета Настоящий, да? посмотреть Какой-нибудь аверс да? Но я таких, кстати, не видел а вот как Именно не оригинальных Сколько? А, таких no, хулиганов Я видел других а, хулиганов не, не это, это, это просто седмишка Конечно Саша, и сколько такая стоит? Такая монета стоит где-то 2000 гривен. Угу. Спасла кому-то жизнь. Эта монета. Да я думаю, это <laughs> Хотя да, судя по тому, Там какая. Там -то ещё три отверстия в человеке было после такого калибра. Да. Угу. Я вижу английский чекан, но это уже неинтересно. Мы уже посмотрели Нет, на много. тот чекан. Ух, слушай, у тебя так подборка, так подборка. Да. И, и копейки, и все, что хочешь. И посмотри, это... <связь> <как>, как это? Жалко, что не биметаллическая. Да. Слушай, у тебя какой-то прям мастер. Сейчас я тебе еще покажу, подожди. Это не про чекан? Э -э ну да, это такое. Фуфу, медицин называется. <связь> Ух. У меня есть 3 рубля 58 года, 12 тысяч долларов. Угу, uh -huh, uh -huh. я бы сегодня забыл. Ну не увеличивает у тебя камеру? Нет, так к сожалению, GoPro, она... Нужно вот именно шоу. вот так проводить, а, я понял? Я с Снял, а съел там, Ты сожрал монету? <свяк> Ребята, <свяк> она была в единственном экземпляре. На... евро съел. А, Просто. евро съел, евро можно. Я ему евро разрешаю, а гривна была в магазине только одна. <свяк> ну, она была одна и теперь, говорит, еще дороже стало. <свяк> Ох, класс. Я видел, да, это И еще, р... Леша, смотри, я теперь король хейтеров, ага. показал монету, представляешь, попалась на сдачу, ребята. Вот кто не верит, посмотрите, гривна обычная вот такая, видишь, размером, а это мне попалась угу. на сдачу, я покупал конфеты, и женщина дала мне на сдачу. Здесь тоже, посмотри, какой чекан. Какой гурт, елки, поп... это не английский а, жаль, даже, жаль, не английский, а да. великобританский, понял, здесь видишь, сколько вдавленностей, вот. И а гурт какая... здесь Ты вот проверял ее на золото? На огурте стоит, кстати, вот не верят, говорят, не настоящая Но она же стоит ага. на гурте Вот, поэтому, нет, она не вкусная На самом деле, ужасная она нужно такая... проверить на, зубка, на золото, она золотая. А где твои отпечатки? Или ты да, а... парочку и попробовал, которые были до этого? Просто мне на сдачу, я никому не показывал, ты первый, Леш. Просто на сдачу дали еще, еще и евро. евро. Причем О -о -о. с редким наплывом металла. Слушай, ну это прям серьезно, нужно срочно ехать. Леш, показать еще монету? Редчайше? Давай. Смотри. А, это с твоим портретом, я видел. А уже. ты такой, где ты такой А ты видел? мне показывал когда-то. Я да. не мог, я тебе такую показывать. Да? Это подписчик сделал, который делает, забыл, как называется это творчество. На угу. монетах резьба Представляешь? Это он взял, вот видишь, вырезал, медь туда влил. Вовка написано, да? Вовка. Да. да. Только с ошибкой, не, как-то сверху лавка. указанное место Вовка. Ага. Слушай, класс. Слушай, ну носит, ну, носит, ну, тебе все что хочешь тут. Вот монетки фуфлыжные, бракованные, не настоящие. Ладно, нахрен, да. Да, Смотри, что появилось. Ага. Раз. ⁇ елки палки. Ребята, скоро ждите на обзоре. Сейчас прикупим. Может, хватит мне денег на такое. Вот тебе отлавки лавки удовольствия подарок вот такой вот. Ух ты. С, с кровашкой? Да. Чем, э, какой там где-то вот. Маленький год. Вот, вот, вот. Смотрите, это как это мило. Новый год скоро. И вот такие красоты. год тигра. Супер. Всего больше ничего нового нет? Э -э -э... Легшо, у нас вот такие вот монеты, такие монеты. У нас столько нового, а да ты такого и не видел <startups> даже. Плот. Но в любом случае, друзья, хотел сказать, что к Саше всегда приятно заглянуть в гости в лавку. А это сейчас я вам показываю фрагмент из моего нового видео, предыдущего, из музея. Друзья, настоящий исторический музей, в котором мне подфартило побывать. Я познакомился с ребятами, которые ведут свой канал на YouTube. Зайдите, посмотрите выпуск. Нереальные, крутые, оригинальные вещи. И мы разыграем билеты в музей и копию Серебряника Владимира. В прошлом видео перейдите, обязательно посмотрите, поддержите его лайком. Сложный, интересный ролик. И до встречи в новых видео. Спасибо, что смотрите, поддерживайте лайком. И до новых встреч, друзья. Пока.